Всем привет, с вами я, Адилет. и мы сегодня спросим у людей, что лучше, маршрутки или автобусы. Так что, смотрите дальше и не перематывайте. Автобусы или маршрутки? О, Вы, ну, наверное, маршрутки. Мар... Почему? Ну, я, конечно, не знаток в плане там, всяких вот этих вот, там, расход бензина, нерасход, расход, мне кажется, наверное маршрутки будут и быстрее, то есть для людей это будет комфортнее, и, наверное, расход бензина будет меньше, ага. чем автобусы. Ну, наверное, ага. так. Вы в остановках сколько это ждете маршрут? Ой, я, честно говоря, ни разу не ездила на маршрутке. Ага. Ну, я просто пока с ребенком, вот уже два года никуда особо не езжу, ага. и если езжу, то на такси, ага. чтобы было быстрее. Ага. Вот. Ну, наверное, я предполагаю, что минут 10-15. А вот Представьте это, если автобусы. Какие там эти? А, какие автобусы? Нет. Какие там это? Сравнение маршрута. От маршрута. А, отличие автобуса да, от маршрутки? Да. Ой, ну, конечно, наверное, <laughs> в автобусе больше воздуха. Наверное, люди могут себя ощущать комфортнее, но опять же... Все-таки, если, опять же, водитель будет больше людей, то есть он захочет побольше денег заработать, соответственно, он пустит больше людей, то люди будут чувствовать себя дискомфортно, потому что мест посадочных меньше, можно больше людей засунуть в стоячее положение. Тут, опять же, возможно, маршрутки будут лучше, потому что там особо нигде не встанешь, и с точки зрения аварийной безопасности, наверное, это запрещено. Сейчас автобусы запустили же новые, а вы автобусы или маршрутки? Ну, когда, как? Когда маршрутки, когда автобусы есть автобусами. На чем? Пока, честно говоря, еще не чувствуется, что эти 120 запущенных автобусов работают очень мало. Нет, я вчера видел. Вы на чем это пред? Ну, сейчас я приехал на автобусе, на 48-м автобусе. Новые автобусы очень хорошие, чистые, аккуратные. Новые есть новые, конечно. А там какие эти, увидели разницу от маршруток? От маршруток? Да. Ну, разница, конечно, большая на автобусе намного свободнее. Ага. А маршрутки же они маленькие, постоянно битком забитые. Особенно люди пожилого возраста, конечно, ждут и троллейбус, и автобус. На маршрутке там давка, сейчас тем более. Сейчас сколько платят? Ну, на автобусе 13 сумов, а на маршрутке 8 сумов, как пенсионер. Автобус нет, что ли? Ну, автобуса автобусы там, пока наши эти карточки не действуют. А там же без наличным оплата да, или да, наличным я оплачиваю на автобусах наличными трамвай buses конечно бесплатный автобус тарчурот пайбы азер киркики и кирсегизчан автобус и эме с эмне менен чуротас автобус че маршрут чох азер ремез вообще айдан келдим айдан келдим ин шарда не Эмэ, Не учим. Оптом захща. Яди коп, эмэ, да? коп, эмэ, коп, эмэ, коп, эмэ, коп, Ага, Шарда чешевельная. Айута чокпу. Чок, чок. Чокпу вообще. Ханты Пкелесом. сам. Машинами, пешком, пешком. Шар пешком? Шарха чейн э? пешком. И вот мы закончили свой опрос, где узнали, что лучше, автобусы или маршрутки. Все, конечно, не все, но... 50 на пятьдесят сказали, что автобусы лучше, потому что много мест и так далее. Я тоже так думаю. А вы как думаете? Пишите в комментариях, и мы с вами увидимся уже совсем скоро. Так что не отписывайтесь и ставьте лайки. Давайте.